Прикоснулся ангел к женскому плечу, Теплая какая он подумал, Бог ответил, я ее люблю, и с теплом еще ей стойкость донул. Бантикуб затронул пальцем, он, Бог сказал, такая хохотушка! Но когда беда приходит в дом словом, сразу делает послушным. По ресницам женщине провел, выкатилась капелька водицы, Бог сказал. Там целый водоем, Женщине всегда он пригодится. Капельки от радости бегут, Капельки от горя вытекают, От любви, когда добро несут. Эти капли слезы называют. Ангел улыбнулся и решил, Слезы счастья будут литься вечно. Бог вас любит, как всегда любил. Стану я беречь вас бесконечно.